Да, Вот так вот, мы его не душим там за сонную артерию, а упираемся в поперечный боковой отросток шейный, вот здесь, да. Ага, вот даже щелкнул, да? Тройной удар? Yes! удар, пришли. давай пять. Молодец. Починники проходят практику друг на друге. Отлично. Так больше флексию ]對. делай, чтобы ось позвоночника стремилась к носу. Сейчас, То есть, есть сюда, сюда больше, сюда больше. И вопрос вниз, вопрос и вниз. Вставляй. И вниз наклоняй. Бургли, за угу. Дай, вот так. Да, вот так мы делаем. Атлант правильный. Ага. Это на флексию и на экстензию теперь. Да, экстензия вверх, нос на оси. И в такой такой раз, щелчок. Руки правильно. Если он э, шатается, то поставь колено свое. Да, вот так. Это правильно седьмой и первый грудной позвонок. Вот так, да. Молодец. Отлично. Вася, покажи нам, как тебе.